Доброго вам времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору VFOC Back in History, онлайн-чемпионата, проходившего на симуляторе F1 Challenge 9902 на портале VFOC.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту, ровно 10 лет назад. Собственно, этой дате обзор и посвящен. Ну а если по данному приветствию вы совершенно не понимаете, о чем вообще идет речь, но по какой-то причине вам интересно, рекомендую вам посмотреть первый ролик данного цикла, вступление, пролог, где я подробно объясняю, что это вообще такое, с чем это едят, правила, календарь, пилоты и всякое такое. Ссылочка в описании. Ну а те, кто в теме уже, в общем-то, заждались и не будем тянуть, переходим, собственно, к гонкам. Первый этап автодрома националия Димонса, 1988 год. Монца-ля-Маджика, Монца-ля-тражика. Ну, вы сами все знаете. Поехали! Монца. Легендарный классический автодрон с почти столетней историей и богатыми традициями. Бетон, бенкинг и асфальт основной трассы повидали немало, как славных побед, так и горьких трагедий и неудач. Как однажды сказал Алексей Попов, в Монце чемпионы плачут. На данный момент это самая скоростная трасса чемпионата после реконструкции Хоккенхайма в 2001 году, хотя в новейшей истории с ней вполне может посоперничать городская трасса в Баку. Уникальные характеристики требуют уникального подхода. В Монса нужна небольшая прижимная сила и минимальное лобовое сопротивление, в то время как нагрузки на тормоза и мотор значительно повышаются. Также требуется настройка подвески, позволяющая много и часто атаковать по ребрике. В нашей гонке используется конфигурация, существовавшая с середины 70-х по 1994 год. Помимо старой двойной стартовой шиканы, которая дожила до 1999 года, данную версию также отличает куда более скоростная вариация обоих поворотов связки вязки Лесма. Также стоит упомянуть, что хотя пилоты нашего чемпионата пройдут привычные по современным меркам 53 круга гоночной дистанции, в реальной Формуле 1 в конце 80-х проходили 51 круг. Первый пол в чемпионате выиграл Алексей Апарин на Макларене. За ним стартует Константин Гуренко на Тироли и Виктор Каменов, представляющий команду «Лотус». На четвертом и пятом местах единственные в этой гонке представители команд Ferrari и «Уильямс» Богдан Холошевский и Александр Никишин соответственно. На шестом месте Юрий Воронов из «Минарди». За ним стартует напарник Апарина по Макларону Алексей Ермаков. Далее уже напарник Воронова Александр Алешин, также на Минарде. На девятом месте стартует Владимир Соколов из Лотуса. На десятом Илья Моисеев, и он единственный в гонке представляет Бенетон. Ну а замыкают Пилитон на шестом ряду напарники Полежье Артур Бореев и Артем Емельяненко. После нескольких неудачных по разным причинам попыток начать гонку, наконец очередной рестарт. Погасли огни, сезон стартовал, Гуренко срывается с места лучше парина и выходит в лидеры. Калашевский тоже поравнялся с Маклареном, а также очень мощно позади прорывается Моисеев. Далее в стартовых шиканах произошел завал. Завал, там точно развернуло. Ох, какой впечатляющий полет от Ермакова. В завале увяз еще и Моисеев. Лежви один там точно. Мы точно видели, как развернуло Моисеева и Никишина. Также в другой стороне от асфальта вальсировал Гермаков. Явно потеряли время Соколов и Бареев, а между Каменновым и Апариновым произошел контакт. Далее в Роджи Опарин пробует контратаковать Холошевского, но это заканчивается лишь срезкой. Алексей при этом невольно вытесняет Каменнова за пределы трассы. А тот, в свою очередь, возвращаясь, ударяет Емельяненко, который в совокупности стартовал удачнее всех, и закончит первый круг вторым. Где-то перед связкой поворотов Аскари Воронов смог пройти Холошевского, и это уже после того, как Богдан пропустил Опарина и Емельяненко. Избежав завала, в остальном же, Феррари на домашней гонке стартовала плохо. Тем временем Алешин успешно атаковал и прошел Каменнова в параболике. Проблемы Холошевского продолжаются. На выходе из второй стартовой шиканы Богдан едва не уходит в разворот, после чего с большим трудом удерживает позади Алешину. Алешин, после этой срезки Александр вновь атакует в лес Ма-1 по внутренней траектории, однако ошибается и вылетает в траву. На выходе из Лесма-2 Имлеенко явно пытался атаковать Константина Гуренко, но не преуспел и тоже вылетел. Никишин срезает начало связки Оскари, а поскольку у него на хвосте в этот момент сидел Каменнов, пилот Уильямса вынужден его пропустить. Однако всего через несколько сотен метров Каменнов сам вылетит в параболике. Артем Емельяненко продолжает ошибаться. На этот раз он срезает Роджу, после чего вынужден пропустить еще и Алексея Опарина. Еще хуже дела у Алешина. Ошибка в пилотировании лишила его обоих антикрыльев. Кроме того, чуть позже окажется, что вообще проводить какие-либо пикстопы в данной гонке не лучшая идея. Спустя несколько кругов Никишин преследует Ермакова, но на выходе из параболики у них на пути вдруг возникают развернувшиеся поперек дороги лежья. Ермаков еще более-менее успел проскочить, а вот Никишину пришлось сбросить скорость, чтобы увернуться. Полный крафт для команды Лежье. Емельяненко еще недавно претендовавший даже на лидерство в итоге совсем провалился и столкнулся с напарником, и теперь без переднего крыла вынужден посетить бокса. Дела Бореева еще хуже. Попытавшись последовать примеру напарника, Артур врезается в перегородку между стартовой прямой и питлейном и по какой-то причине не может сдать назад. В итоге пилот Лежье удостоился сомнительной чести стать первым сошедшим как в гонке, так и в чемпионате. Чуть позже Алешин вновь в боксах на длительном ремонте. Вместе с ним там также и Владимир Соколов. Новый вылет в исполнении Емельяненко, но на этот раз пидстоп, похоже, не потребуется. Илья Моисеев блокирует колеса на каждом торможении. Выбранная по ошибке на всю гонку квалификационная резина стерлась за несколько кругов. К тому же поменять шины на пидстопе оказалось возможным лишь на аналогичный состав, которого тоже не хватит надолго и заезжать придется вновь и вновь. Более того, в этой ситуации находятся все пилоты. То есть выигрыши будут те, кто стартовал на жестких покрышках и не будет заезжать в боксы. Однако сейчас это еще не всем известно. Пока Емельяненко все-таки сошел вслед за своим напарником, а догнал Воронова и начинает искать возможности для атаки. Ранее за кадром, Алешин после нескольких долгих пит довольно грубо вернулся в круг с Никишиным, а теперь в первой стартовой шикане атакует Соколова за позицию. Как результат, они оба срезают, а Никишин объезжает их на круг. И в этот момент становится понятно, что у Алешины и Соколова ровно та же проблема с шинами, что была и у Моисеева. И сам Илья пытается их объехать, пилот Минарди, несмотря на свои очевидные проблемы, оказался неуступчив и пилоты едва не столкнулись. Гуренко лидирует безоговорочно, а вот претендентам за оставшиеся места на подиуме, похоже, еще предстоит борьба. Пока в ней ведет Халашевский, но опарины воронов близко. Вскоре эта группа наткнулась на Владимира Соколова в параболике. Пилот Лотуса замедлился, возможно после вылета. Халашевский проскочил его без проблем, а вот опарину пришлось выйти в граве слева, чтобы увернуться и потерять время. Моисеев заезжает на питлейн за очередным комплектом шин. Здесь же и Алешин, скорее всего по тем же причинам. А парень догнал Холошевского и вынудил его ошибиться. Богдан чуть задел траву на выходе из параболики. Это позволило Алексею полностью выйти вперед на стартовой прямой, но уже на торможении в первой стартовой шикане пилот Феррари проводит успешную контратаку. На выходе из Роджи опарин уже сам чуть ошибается и его проходит Воронов, при этом видно, что у Юрия так называемый лак, его машина как бы прозрачна, соперники могут проезжать сквозь него без обоюдных повреждений, а Юрий возможно их в этот момент даже не видит, выглядело это примерно вот так. Соколова вновь проблемы, вполне возможно, что и тут все дело в шинах. Ну а Алексей Опарин пытается отыграться на стартовой прямой, однако рановато тормозит, а Воронов напротив слегка срезает шикану, статус-кво пока сохраняется. В Роджее Юрий вновь чуть ошибается, это позволяет Алексею приблизиться и успешно атаковать в первом Лесмо. Во втором же лесма Юрий успешно контратакует, используя свой лак. Пока эта пара борется между собой, Холошевский начинает потихоньку отрываться от них. А вот напарник Воронова Алешин после всех проблем вынужден покинуть гонку. Немного позднее та же судьба постигла и Владимира Соколова. Спустя некоторое время Опарин все же прошел Воронова, а вместе они уже успели пройти на круг Ермакова. Чуть позже это позволило второму пилоту Макларана стать свидетелем красивого заноса в исполнении Воронова на выходе из Аскари. Юрию еще относительно повезло, поскольку он не задел ни стену, ни Ермакова. Моисеев вновь в боксах из-за проблем с резиной, Виктор Каменнов после долгих попыток отыграться за неудачный старт за кадром наконец догнал и опередил Никишина. Воронова вновь разворачивает, на этот раз на выходе из Роджи. Несмотря на то, что Юрий вновь избежал контакта со стеной, все же очевидно, что у него тоже начались проблемы с резиной, как у многих других пилотов. Тем не менее, он сможет добраться до боксов, где по итогам пит пропустит еще и Каминова. Свидетелем этого эпизода стал Илья Моисеев, но уже из боксов, поскольку он тоже сошел. Также гаражный переулок посещает Никишин. Спустя некоторое время Воронов догнал обратно Каменнова на входе в параболику, но объяснение этому простое у Виктора нет переднего крыла, однако в боксы внезапно едут оба, а Юрий на подъезде к питлейну еще и приложился правым бортом машины об стену и тоже потерял переднее крыло. В итоге Каменнов выезжает намного раньше Воронова и сохраняет свою позицию впереди него. а парень в боксах. Очевидно, он решил получить комплект посвежее тех жестких покрышек, на которых он стартовал. Увы, это почти наверняка означает конец борьбе за второе место, так как у Алексея теперь тоже будут постоянные проблемы с шинами. Небольшое недопонимание при обгоне на круг едва не привело к столкновению Ермакова и Никишина в Лесма-1. На выходе из второй стартовой шиканы Каменнова выносит в стену слева. Минус переднее крыло и пилот Лотуса возвращает Воронову с такими усилиями отвоеванное четвертое место. Но и это не конец. Чуть позже Воронова выносит в гравий на выходе из Лесма-1 и он возвращается бок о бок с Каминовым, после чего вылетает на траву справа. После этой стычки соперники вновь вынуждены заехать в боксы одновременно в конце круга.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 Замечу сегодня такие проблемы у каждого абсолютно, ну кроме пока Опарина, кто был в боксах. Вероятно, его напарник Опарин также был вынужден повторно посетить пит поскольку сейчас уже проигрывает целый круг лидеру, которым, конечно, все еще является Константин Гуренко. Пользуясь тем, что Константин бережет машину и сбросил скорость, Опарин обгоняет его в Родже и возвращается в один круг. Правда, для этого ему приходится срезать шикану. И вновь Воронов в боксах с убитой резиной. За счет этого его проходит уже даже Никишин. Скорее всего, дополнительной причиной столь частых визитов в боксы Воронова является тот факт, что он принципиально не пользуется так называемыми хелпами, несмотря на то, что правилами их использования разрешается. После своего последнего питстопа Воронов довольно быстро и догнал Никишина обратно. Возможно, понимая, что Юрия еще ждут новые проблемы с резиной, Александр сам пропускает его после связки Оскари. Никишин заезжает в боксы, при этом там уже стоит Каменов. Стало быть, Вуронов пока возвращается на четвертое место. Виктор, скорее всего, где-то разбил машину, поскольку Никишин уже уезжает, а Лотус все еще обслуживают виртуальные механики. Тем самым произошел обмен позиций. Но на этом неприятности Каменного не заканчиваются. Однако чуть забегая вперед стоит сказать, что до финиша он все-таки доберется. Гуренко проходит на круг Никишина в Аскаре и тот нормально его пропускает. Однако на выходе из связки Константин ошибается и машину бросает влево. Тирел все же прикладывается о стену, но незначительно. Затем им обоим попадается замедлившийся Ермаков в параболике. И если Никишин проехал его без проблем, то Гуренко приходится выйти на траву справа. После этого Ермаков уходит в боксы. Нет, продолжай движение в вполне нормальном темпе. Я-то уж подумал. Эх, как Ермаков... Неудачно он притормозил. Чуть позже вновь в боксах Воронов. Если вы смогли с первой попытки посчитать сколько всего раз Юрий там побывал за всю гонку, вашей внимательности можно только позавидовать. Ну а вот такой инцидент случился с Юрием совсем уже перед финишем. Естественно после него он вновь посетит боксы, но на этот раз компанию ему составит Алексей Апарин. Ну а тем временем Константин Гуенко выходит из параболики и уверенно выигрывает Гран-при Италии 1988 и становится первым лидером сезона в ФОК «Back in History». Калашевский, Апарин, а также все остальные, кто еще оставался на трассе, тоже успешно финишируют. Итак, Константин Гуренко победитель, Богдан Холошевский второй, а замыкает подиум Алексей Опарин. Также в очковую зону попадают другие доехавшие Александр Никишин, Юрий Воронов, Виктор Каменнов и Алексей Ермаков. Одно очко за восьмое место не достается никому, а сошли в данной гонке Илья Моисеев, Владимир Соколов, Александр Алешин, Артем Емельяненко и Артур Бореев. Положение в личном зачете, естественно, соответствует результатам гонки, как это всегда и бывает на первом этапе. В Кубке Конструкторов ситуация поинтереснее. Совместные усилия напарников по Макларену не дали оторваться далеко вперед Тиралу и Феррари. все. Следующий, второй этап проходил на знаменитой японской трассе Сузука 1990 год. Новый раунд эпического противостояния Сенна и Просто. Ну, те, кто хотя бы немножечко знает Формулу 1 прекрасно осведомлены, что там вообще происходило. Ну а пилоты нашего чемпионата попытаются разыграть все по-своему. Ну и, наверное, нам с вами пора попрощаться. С вами был Богдан Холошевский. Скоро увидимся. Пока.